У вас намечается важное событие или праздник? Салон цветов и подарков «Камелия» всегда готов вам помочь. Весь спектр свадебной флористики от составления букетов до украшения банкетных залов и свадебных кортежей. Оригинальные сувениры и персональный подбор подарков. «Советская 6» рядом с панорамой. Камилия дарите людям радость.